Движение по окружности, при котором изменяется только направление скорости, а ее модуль остается постоянным, называется равномерным. Примером может служить любая точка карусели или любая точка ветряка. Планеты и спутники также движутся по орбитам, близким к окружностям.